Всем салют, ребятки, с вами Максимка. Ну что, мы продолжаем игру. Сив, продолжаем воровать, продолжаем бегать, проходить. Так что давайте продолжим, продолжить и идем дальше. Так, как в прошлой серии, я помню, мы, мы украли у них... у воровки. У... У... У... У... Коготь, да, она потом упала туда в этот магический, я не знаю, что это даже называется. И потом уже как бы сейчас без нее проходим. Украли маску, которую, который восхищался охранник, и зачистили ломбард. Так, ладно, дальше тогда идем. Так. Ага, там можно спрятаться. Держи. А, нам в дверь, сюда, да? Окей. Так, так. Отец рассказывал, когда горел Tailbridge, стало светло, как да, это у меня любимый. Закрывать двери, открывать, проверять. Пожары, война опять же. Чуть так близко, да? Скорее играй Вот Интересно. Ворон может как-то остановиться. Ай, нет! Бутылочка есть. Так. Блин, он не слышит. Я знаю, что ты. <свист> <Ай. свист> да что ты делаешь? Зачем можно драться? Уметь или нет? Я не понимаю, блин... В это отворачиваться, окей Это так, это так. Но лук только. Что, реально он не, не умеет бить? Отец рассказывал, когда горел шейлбридж стало светло, как днем, или так дымило, что стало совсем темно, не помню. А я читал, что раньше город с кем-то вечно воевал. Читал, да. О. Так, давайте посмотрим настройках. Кон... Нет. А вот сюда. Так. краса двигаться вправо влево, вперед. Клик, пиво делать. Требнуться, взаимодействовать. Концентрация. Р. Шурана. Oh -oh. Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать этих улицах я такого дерьма победал. Мор, пожары, война опять. Да? Что ты говоришь? Карьерист. Ну ладно. Отчера... Вот если соседи узнают, в каком мы дерьме, тогда ты увидишь состояние. Войны. Что давай давай выйдем из Надеюсь, разойдутся. внутрь, чтобы быть там ненавито. Ладно. Вот этого, блин, приятно. Ладно. и yeah. Прошли. Куда нам потом? Сходи, проверь, что там. А, сходи, проверь. На крышу. Пошла. так давай продолжаем продолжаем продолжаем так кроватка какая-то угу. мы ч ⁇ опять а мы типа Я понял. Да. так что у нас по газетке новый документ. Нет, один. Да, читать я не хочу, не буду. Так. Ну, читать я вслух не буду. Вас один их в клетку, что очень Так, ладно. А -а -а. Припасы, еда. Возьмем еды. А вот этих стрел возьмем. Полную. Так что это? Живание листьев этого растения усиливает интуицию Гаретта. Восстанавливает концентрацию. Давай возьмем. Все 5. Максимум возьмем. Ну иду тогда максимум все на максимум возьму так этих стрел возьму емкость включена так окей Зазубленные стрела тоже возьму на да, все возьмем. Что нам там? Так, уникальная добыча. Ах, так, уникальная добыча коллекция уникальных трофеев, которая цена карету больше, чем ее вес в золоте. Окей. Да, да, Дженнивер. Ворона <гум> была какая-то Спички, записки. Я думаю понял, от кого это. Итак, город Stone Market. Хотите отправиться в этот район? Конечно. Посмотрим, что в этом районе. не мрак через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барон опачки какой-то мрак значит что-то сохранить уже это я только сейчас заметил то что по бокам такие темные такие пятна это типа обратно зайти. Окей. Значит, да, значит там у нас типа хат. Окей. Может отправить будет? <свист> да. Это что? Ну, вот это Так, да верно. Хромой бурик. Ха -ха. Хотите войти? Да, да. Я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет. Черт. Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь. Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай говори. А ты уверен, что справишься? Конечно. Ладно. Вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься что ли? Одного раза хватит. Ай, странная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс, надменный такой типчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет, а? Вот так. В чем подвох? Эх, он мертв. Баса, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. А -а -а. Ложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь хе ну да, да-да-да. Два да. отсюда и выходи через дверь. Ладно. Но. рад был тебя повидать. Дверь? Ну а что такое дверь? Так, вы можете убрать дополнительные заказы в Басонт. Навещайте его время от времени. Окей. друзья! Хочешь Это пополнить запасы? Саркают по нашей душе, поют песнь барону Нортхресту, даферу, который запер нас в стальной клетке во имя прогресса. Железный сохон ага. хочет похоронить нас, но вороны знают больше. Они знают... У меня есть товары для темных дел. <гас> да ладно, ништяк. Сколько? О, у нас две тысячи. Ну все, шопинг. Так, световая бомба. И кислота в древке при, при падении в цель, попадении в цель вступает в реакцию и дает орчайшую вспышку, которая ослепляет людей в зоне поражения. Давай. Так, тупая стрела. Давай, кубинайте. Вот, блин, канатная стрела. Ну, канатная тоже надо. Так, а это у нас есть, окей. Да, мы можем все купить. Водяная стрела нам как раз-таки не знаю. Особенно. Так, и огненная. Так, это продать. У -у -у. Так, навык взлома. Ну, давай этот купим. Да. Мы тогда быстрее будем сломать. Дубленая... кожаная. Коженка. А. Ну давай. И... Силы стрельбы. Слегка грыжут урон на, на 7 стрелами. Ладно, а что тут у нас? Сумка трое. Зубыскальная соль. Время у нас. Ну, слава бы Уменьшает урон от И ловушек. Окей. Медальон ветра. Ветру. Уменьшает вероятность попадения вражеских снарядов. Mm -hmm. Ладно, с этим подождем. Будем пока что улучшать. Так, урон от дубинки. И.. сила. Давай вот стрелы. Вс. Береги себя. И ты себя, мужик. Хоть что-то за... чернолобые докопались до мортима. Вот за это я бы точно не взял. Он на них накинул. Пришло вылезти. Но... Потом закинули его на теле. это не про нас говорят. Ну, ладно. Хочешь пополнить? Я уже у тебя пополнил. Так. Ну что я думаю? Я думаю, мы на этом закончим. Так что как у меня уже поздно. Три часа ночи. Я думаю, мы продолжим в следующий раз. Вот, я надеюсь вам понравилось. Да, сегодня намного, на полчаса где-то. Ну, на... короче, был. будет видео это. Так что спасибо, что смотрели меня. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.